Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя, кулинарный блокнот Блюдо японской кухни. Всякие пицца, состав, нори, рис, розовый соус, огурец, помидор, шампиньоны, сыр моцарелла, лосось, Любимая пицца с японским акцентом. Кафе Восток. Доставка. Шестьсот шестьдесят шестьсот С нами Новости Ставрополя вкуснее.